Всем привет! С вами Юля Позитив И в этом видео я хочу показать типы девушек На День Святого Валентина Так как этот праздник уже совсем скоро Я вам скажу больше Он завтра Я надеюсь вам понравится эта идея Возможно в этом видео вы увидите себя Если вы увидите в этом видео себя Обязательно поставьте пальчик вверх И да, давайте быстрее смотреть Поехали Доброе утро 14 февраля я уже готова получать подарки? Эй, вы где? Я готова. Где мой смс? Где мои конфеты? Ладно, еще спят, наверное. Алло, Маринка? Ну привет, привет, привет. Да. Ну что, давай рассказывай, что тебе твой ты там подарил? Как то Да ладно, ты что? Ой, ну не расстраивайся, мать. Все мужики такие. А мне знаешь, что мы подарил? Приедешь, покажу, да? Пока, пока. Что бы мне надеть? Может быть. Хм? Нет. А может быть? Хм? Нет. Я знаю. Может быть? Хм? Нет. Мне нечего надеть. Что какое? До 14 февраля, если.. Я бы сериалы буду смотреть. Не это, любви, хватит. Ой, чё это я? Ой, это... Я сильная и независимая. У меня все, У меня все будет хорошо. Все собралась. Дальше буду смотреть. Да ладно? Сегодня 14 февраля, да? Да. А меня никто не поздравил, да? Да. Падла. Ну, ну, никто же об этом не знает, да? Сейчас мы все исправим. И отмечаем любого красавчика в инстаграме. Готово! Значит так, в этот день никаких люблю, никаких целую, никаких конфет, цветов, ничего в этом роде мы не упоминаем. Это не наш день, мы не любим день 14 февраля. Всем понятно? Молодцы! Ну что ж, ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео, вы все-таки где-то да увидели себя, возможно, почему бы нет. Обязательно пишите в комментариях, как вы проводите этот праздник, как вы его отмечаете и вообще, как вы к нему относитесь. Я очень люблю читать ваши комментарии, поэтому я их обязательно жду там внизу. И да... Я, наверное, уже буду заканчивать, с вами была я, Юлия Пастив. обязательно подписывайтесь на мой канал, поддержите меня пальчиком вверх, если вам понравилось это видео, и не забывайте, что я это вы, а вы это я, и вместе мы большая семья, и да, всем пока!